Всем привет, меня зовут Филипп, это Дмитрий, наш подопытный, и сегодня мы снимаем смешные приколы к первому апреля, для этого нам понадобится. Ч ты ржёшь, Ч ты ржешь? объясни не смешно. Я веселый просто. Наверное, начнем с самого легкого. С самого да? жесткого да, начнем. Ну, мне кажется, вот такими из жестких приколов, вот у нас есть замечательные печеньки Орео. Это не Орео. Это представьте, что это Орео, но либо если вы живете в деревне, то о лю Либо печеньки с магазина, которые. Похожи на Оле-Оля. Да, похожи на ООН. Но не на Орео, на оле Основная задача этих печеньек в том, что они двухслойные, типа, вот получается вот есть две. О, она сама открылась. Пол дела сделано, все. Да, пол дела сделано. Это вкусно? Нет, макни, покрути, обрезни. Открываем наши печеньки. Оле-олё. Вторую часть откладываем и срезаем вот эту ненужную начинку. На. Вкусно? Угу. И знаете, что мы делаем дальше? Мне даже даже будет? И знаете, что мы будем делать? Да а да, я это тоже съем. Ну, ты это тоже съешь. А вот это. Я вот это можно съем? Да. Внутри как, как беспалевно выглядит. Можете положить это в пачку, ну, либо положить на стол, в тарелку, и пусть ваши гости угощаются вкусным печеньем. Можно. Я, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста вода их сразу. Зачем вода? можно. Угощайся, мой дорогой друг. У меня есть замечательные печеньки оле оло Это печеньки оле оло Да, это печеньки, оле, угощайся. Да, конечно. Ну что? Ну ты вкуси. Тонкий аромат чувствуешь. Ой, Но в вашем случае лучше использовать орео, потому что орео будет как-то эффектнее, чем... Олео, олео. Ну ч ⁇ ты даже проживешь? Перед тем, как идти, до свидания... Помоги... печеньки, олео, олео. По-моему, ничего не изменилось. Даже ведро не понадобилось. детстве ее постоянно. вместо жмачки у тебя было тяжелое детство. Мамку-пишечку! Да, Слушай за это... мной классный! Я её проглотил, блядь! Но проглотил? сейчас не очень! Паша приедет, мы ему дадим! <пас> Паша уже не знает про эту фишку! еще. Сегодня чок. у нас будет пранк! Слушай, тогда ему дадим! Дадим, что? Идем, Она мятная очень. мятная очень. Это зубная паста. Не, Я думал, это будет. Я думал, это будет. Да лучше не ешь её. Съешь булку. Так, а мы переходим к второму приколу. Для этого нам понадобится шприц. Печеньки оле-олё. Печеньки оле-олё больше нам не понадобится. Шприц, майонез и булочка. Шприц нам нужен, чтобы не колоться. Да. Его мы заливаем майонезом. Не выливается. О, все, все четенько, смотри. А что Это вот прям кондитерский крем, только майонез. Похоже на сгущенку на самом деле по структуре. Ну давай, не тупи. Да смысл не тупьет. Да смысл не тупьев. расстроена. Вот это что меня мне сомнилось. У нас чисто Ты это Вот в этом весь прикол. Я тебя чувак. Как можно так потруться? Да, получается, прикинь. Это работает, гамунду. Ведерка, пожалуйста. Ведерка в студию. Все, поехали. Вкусно. Что за поражение? Ты Вкусно Вкусно Вкусно Вкусно Ведро Ведро или быстрее, или... Быстрее, или... быстрее Быстро Ну всем пока Подписывайтесь на канал Не кушайте это никогда в своей жизни Потому что мне плохо На этом все Пока